Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! И опять я к вам со своими оладьями. Ну просто это рецепт мечты. Оладьи, которые вообще не опадают. Но как мне с вами им не поделиться? Смотрите внимательно на сантиметр. В конце видео проверим. Взбиваем яйца, щепотку соли, стопку воды. В общем, оладьи будут на воде. Надоели те, что на молоке, да на кефире. Бюджетные оладьи ложку, а можно и две растительного масла. Довели все до однородности. Сейчас будем разбираться с мукой. Всегда по-разному, иногда мука капризная. Может и яйцо попасться крупнее обычного. Сюда у меня ушло 7 столовых ложек с горкой. Консистенцию разберем чуть позже, а сейчас всыпем разрыхлитель и вымесим тесто до нужного состояния. Сахар еще не добавляла. Думаю, секрет оладьи в том, что его очень мало, и он в самом конце. А еще я гашу все это дело уксусом или лимонным соком. Ну вот и нужная консистенция теста на чудо оладьи. Смотрите, как оно лениво сползает с венчика. Это то, что нужно. Обжаривать оладьи будем на приличном количестве растительного масла. Я пользуюсь ложкой для мороженого, чтобы отсаживать оладьи на сковороду, так удобнее и никаких нервов. Процесс пошел, оладьи сразу начали надуваться. Жарим их на среднем огне до румяной корочки, после чего переворачиваем. И как всякие уважающие себя оладьи, они еще поднадуются и с другой стороны. Ну что, для чистоты эксперимента измеряла я свои оладьи в трех ипостасях. Сначала прямо на сковороде, затем чуть подостывшие, и уже в самом конце ролика оладьи чуть теплые. но ну, вы как хотите, но строительную рулетку не обманешь. Все изначальные 2,5 и 2,7 см на месте. Мало того, так они еще и мягкие, рыхлые, воздушные, правда не очень сладкие. А мед зачем, спрошу я вас? А варенье? А сгущенка? Нет, вы как хотите, а я эти оладьи, фавориты запишу. Очень уж они меня порадовали. А вот и привычные. Бон аппетит и абьянто.